обычно существует в какой-то религиозной конфессии. Правда? Ну, он уже да, не он может, он может быть сам по себе святой. Ну, да, не ну, да, не. Да, Более да. того, святым его назначает сама религия, правильно? Да, конечно. Ну, иногда назначают люди, а религия его уже канонизирует, как бы фиксирует в ну, да, да, момент да, законодательного да. порядка. Что означает этот акт? Это говорит о том, что сознание человека и его душа по некоему договору, который он заключается еще при жизни, выполнение определенных обетов, ритуалов и так далее, привязывает его накрепко, навсегда и намертво к определенному религиозному эгрегору, например, к эгрегору христианства. Коли такой договор существует, существует этот договор существует в двустороннем порядке. То есть человек шел по пути Христа добровольно и его.. Церковь, как представитель бога на земле, канонизировала, то есть утвердила в качестве святого мученика и уродника, этот двойной договор означает, что его сознание не пойдет в чистилище и останется в эгрегориальном слое, таким образом укрепляя бытийную массу самого эгрегора. Это их обоюдный договор. Человек святой больше не реинкарнирует в этом мире, но и Изредка бывает возвращаются святые, но это, что называется, как командировка, что-то здесь поправить, потому что духовного плана недостаточно, надо выходить сюда на физическом плане и что-то поправлять, и потом обратно уходить. Бывают такие случаи. Обычно он, его сознание в неразрушаемом виде вместе с его душой, в неразрушаемом виде, вот так, как он жил, за очень-очень очень редким очищением, но, как правило, для святых этого не требуется. Иначе бы его пришлось подводить к чистилищу, а подвести к чистилищу это вычистится абсолютно все. Значит, соответственно, эгрегор берет этого человека себе, не пуская его в чистилище, он в законченной форме, как образ, как личность, остается в эгрегоре. Эгрегору в этом отношении плюс, он укрепляет себя бытием. Святому, соответственно, ну, с какой-то точки зрения тоже плюс он больше не реинкарнирует, то есть она оставляет за собой всю эту память. Но наличие, согласно канону, наличие в, подобных, наличие в эгрегоре подобных сознаний нужно иметь право. И надо сказать, что каждая религиозная структура она имеет по договору, по общему договору уже религий, основанные на едином законе, на едином постулате, что они не могут иметь святых. Больше определенного количества. Даже так? Угу. Количество зависит от, от включенных в сознание прихожан, угу. то есть исповедующих. Да? То есть фактически один пастырь на какое-то количество, то есть по количественному составляющему это оценивается. Почему в католицизме, вот если внимательно почитать историю католической церкви и функцию адвоката дьявола, да, это, это, это, это специальная должность такая, чтобы вы знали. Специальная должность, адвокат дьявола, это тот, который лицо Высшего и католического сана, верховное, как минимум кардинальского или епископского звания, который выступает оппонентом против вновь канонизируемого, то есть он обязан собрать документальное свидетельство, почему не надо этого делать. Вот Его называют адвокатом дьявола католической традиции. Вот. И, соответственно, если хоть какой-нибудь там пункт, по которому оценивается святой, вызывает сомнения в его святости, в его духовной мощи, то это может явиться основанием для того, чтобы не канонизировать этого самого человека. То есть огромнейшее количество там ум пунктов, по которым все это дело проверяется. Зачем это делается? Потому что если человек со скажем сознанием хоть чуть-чуть Войдет в эгрегор религии, то соответственно весь эгрегор получает функции вот этого искаженного сознания. Ну, например, канонизировали какого-то святого, а он был геем. В результате информация о том, что гейство разрешено, ложится в общую католическую систему и распространяется на всех католиков. Значит, уже произошло. Так это и произошло совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. И почитать историю хоп, да, там, там были не один, не один, и папы, и, и святые, то есть адвокат дьявола не разобрался в вопросе, и соответственно его сознание было введено в общий католический эгрегор и распространилось, как что он называется, общим полем, общей войной. И с тех пор действо во всех католических странах стало допустимой нормой. Бороться с этим можно сколько угодно, это закон, потому что в законе церкви Петра сказано, что то, что решается в церкви на уровне Петра на земле, является законом для того, что написано на небесах. В этом отношении есть хороший американский фильм, прикольный очень, да? но тем не менее, шуткой шутками, но там, там, там, там так все и происходит. Фильм дома. Старый-старый, да? посмотрите его обязательно. конечно, тут хорошо посмеяться можно, да? но если потом отсмеявшись, посмотрите его еще раз с точки зрения информационного наполнения, мы увидим, что очень много информации, которая дает нам знание о том, как на самом деле строится информационная структура католической церкви. Вы что специально Конечно, специально. Конечно, специально. Что называется, это аллегория, это как сказка. Да? Один сказку послушает и испытает эмоции, а другой сказку послушает, испытает эмоции и задумает. А потом начинает вс это дело брать на карандаш и расшифровывать, как оно должно быть на самом деле. Вот, поэтому вот эти вот святые, да, святые угодники, мученики, они остаются. В... Значит, их сознание присутствует, и их, сознание присутствует и, и их личность присутствует и когда приходишь появиться к нему он да. присутствует прямо совершенно в верно жизни. в том виде в котором он и жил то есть с очень очень, и очень и редкой коррекцией вот эти вот мощи, избранят, тоже работают они поэтому и работают потому что мощи как физическое проявление держат непосредственную связь с сознанием сознанием святого, которое находится аккуратно в, в самом ядре, в самой середке религиозного эгрегора. Поэтому прикасаясь к мощам, ты, по сути, встаешь вот на этот вот самый канал. И он производит тебе очистку, он, соответственно, тебя очищает от всего, что сам посчитает ненужным, Он сканирует твое сознание и запускает процесс щитки, и освобождает тебя от всего, что с его точки зрения неправильно тебе, как христианину. С его точки зрения, не с твоей, твоего не вообще никто не чувствует. А если есть люди, которые просто очень хорошо чувствуют, вот подойдя, там, допустим, к святому, у них там то все, пятое, десятое, а есть, которые вообще ничего. Ну не чувствуют, но тем не менее чувствуешь ты или не чувствуешь, это все равно работает. Происходит. Конечно, это все равно работает. Если на тебе не висит десяток оберегов, которые защищают тебя от христианского канала, то оно в любом случае сработает. Но даже если на тебе висит этот десяток оберегов, а ты сам пришел к этим мощам, то по закону обереги не имеют права включиться, ты же сам пришел. Зачем богам конфликтовать друг с другом? Они потом эти обереги тебя же еще и накажут, ты куда меня принес, ты куда меня притащил, ты зачем меня в этот конфликт сравниваешь, дурел? Поэтому смотрите внимательно, если вы христиане и имеете отношение к, этой, к этому храму, относитесь с уважением к процессу и к тому, куда вы пришли, добровольно подчеркиваем, да? и к тому, что он у вас надето когда, допустим, игры могут увеличить массу, могут ее уменьшить. Да. Соответственно, как бы количество святых может быть уменьшено в 1 месяцев. Что происходит? Они как-то перестают работать, что Они происходит? перестают поработать, и они как бы и теряется их путь. Ведь очень большое количество да, угодников, мучеников, да, которые в свое время православная церковь набрала, они просто забываются. Да. И, если и вы... Они туда отправляются. Или они равно как бы не там, не Нет, они просто примораживаются, что называется, такой резерв христианства, который может вытащить их по любой момент. То есть они Зачем? Мученики становятся по полной программе, Да. нигде не востребованы. Да. То есть вот эта иерархия. Мученики, угодники святые. Ну, да, да. да. Добавляться более... начнут, да. Мученики очень нужны, потому что они несут в себе алгоритм святости мученичества. И они его, естественно, распространяют на, все остальные, на, всех, на всех остальных живущих, да, чтобы у них не возникало сомнения о том, что мучиться мало.